Всем привет! Во время выступления в шоу «Дуэты» слезы были даже на глазах у мужчин. 14-летняя Вера Алдунина, дочь Юлии Началовой, спела одну из самых знаковых песен своей мамы. Александру Панайотову пришлось исполнить композицию Юлии Началовой со сцены. «Главная задача – не зарыдать, потому что это очень личная, открытая рана для меня надолго. Я никогда не бил эту песню от и до, но думаю, пришло ее время», – сказал певец до выступления. По правилам шоу он до последнего момента не знал, кто будет петь с ним в дуэте. Когда же поднялась зеркальная стена, то оказалось, что Панайотов исполнял ее вместе с дочерью Юлии Началовой Верой Алдониной. У ведущего шоу Сергея Лазарева, как и Панайотова, после этого выступления были слезы на глазах. Как же твой голос похож на голос мамы! Это просто невероятно. Я говорю, а у меня голос дрожит. «Я тоже очень хорошо знал Юлю», — сказал Лазарев. Панайотов же признался, что хоть и слышал в наушниках искаженный голос поющего за стеной, но ощутил вибрации Юли. «Это какая-то мистика, Юля в ней живет, и даже сейчас я ощущал, что она была на сцене вместе с нами. Пока мы поем ее песни и вспоминаем, она будет жива». Прокомментировал он выступление с дочерью Началовой. Ведущие Сергей Лазарев и Николай Басков отметили, что это было очень нежно и трогательно. Восхитились ее талантом и пожелали юной певице найти свой творческий путь.